Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Мудрость зикра. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, бисмаллахи рахмани би Сердца у находят успокоение, поминание Аллаха. Воистину, в поминании Аллаха успокоение сердец. Этот аят разъясняется с двух точек зрения. Все, кроме Аллаха, кроме Абсолюта, относительно. А относительные зависимы от чего-то. И значит, не самодостаточное не может существовать без чего-то другого. Поэтому неудивительно, что ты не можешь в относительном обрести спокойствие и уверенность. Но Аллах – Абсолют, Он безусловный, Он неограниченный, Он совершенный Господь. И невозможно искать что-то другое, потому что по щедрости Его решаются просьбы и исчезают проблемой и если обратиться к нему. Дуа. Поэтому он и сказал, «Воистину в поминании Аллаха успокоение сердец». Нужды раба Всевышнего не заканчиваются, а все творения имеют конец. Поэтому нескончаемые невозможно соотнести с ограниченным. Нужды раба не решаются, даже если соберутся все творения вместе. Помимо этого, для их решения нужны щедрость и могущество. А это все присуще только одному Всевышнему Творцу. Свят Он и Велик.